В школе традиционно в шестой школьный день, и не только, проводится много спортивных мероприятий, потому что у нас прекрасная спортивная база. Сегодня мы ожидали в гости, и в первую очередь мы ожидали, конечно же, не тренеров, а Динамошу, потому что это маленькие детки, и через игру они воспринимают все гораздо лучше и активнее, поэтому они были очень рады, они уже со вчерашнего дня уже ждали, когда придет суббота. Тяжеловато мне дается, когда много детей, то, конечно, детским тренером я не позавидую, потому что такая тяжелая работа. Интересно, там это самое главное, потому что, ну, главное, чтобы, конечно, ну, не обязательно футбол, могут, могут быть разные виды спорта, а там уже они будут выбирать сами, если им в душу западет, западет футбол, то дай бог. Мы как у нас тренировки проходят. Кто-то спрашивает, тоже, там, как начал заниматься. Что, там, ну, даже дети, у них вопросы разные, там что вы едите, даже такие вопросы. Там, правда ли, что надо есть кашу, там, фрукты, но, но поэтому они, ну, по, -по, -по, -по, -по, -по поведению, по, -по тренерам, то есть, там вопросы всякие разные. Даже, даже иногда в тупик такие вопросы там, ставили, даже не знаю, что отвечать иногда.